Всем привет, привет, с вами я Соник. И сегодня мы будем, прикиньте, играть за зомби. Мы будем сегодня играть в зомби-апокалипсисе. Апокалипсисе. Апок Апокалипсисе. В, а в Эммонг-Ас. Дорогие спросите, что? Зомби-апокалипсис? В Амонгусе? Как? Как? Я же я давайте я зайду к а, АААМу и я вам докажу, то что здесь лишь зомби и зомби, вы понимаете? Этот апокалипсис перечислить зомби. Ну что, ребят, я, когда начнем? И, ребят, я полицейский, тут все-все полицейские, но один из них сейчас станет сумасшедшим зомби. Мне должны быть, будем от убегать возможно сумасшедшие зомби уже рядом со мной но нет не оказалось что... ребят вот, эти, вот, эти, вот этот сумасшедший зомби который встал он вылетел он ушел из игры как же так за что что такое я так хотел вам показать ну ничего ребята я вам обязательно покажу эти вот зомби выглядят вот, примерно вот так да да вот так они выглядят я сейчас я вам покажу как выглядят полицейские Видите, вот так делаю на тему компьютерной версии короче вот, вот так выглядят полицейские которые надо выжить вот от, эти, вот от, этого, от этих вот зомби вы понимаете в чем суть Смотрите, мы, мы все вот полицейские. Я тоже полицейский. И сейчас один из этих полицейских станет сумасшедшим, прям бешеным зомби. И, мне, и нам будет всех людей убегать. Да, почему все зомби вылетают? Вот как? Почему надо? Ну, давайте спросим. Да, ребят, я сейчас вам скажу правила, как игра зомби. Зомби нельзя ему убивать и саботаж, но может зато выполнять а, таски и в люк залезать. Вот это ему можно, то есть понимаете о чем я? Так, зомби, зомби, зомби, ну, тоже зомби, ребят. Вот, конечно, мы задания можем выполнять, но я не стану. Опа, щитки надо починить, ребят, давайте, давайте починим щитки. Ну, щитки это мало, малое задание, в принципе. Что, я справлюсь с ним? Так, ух, вот, ладно, я снова обычный полицейский. Ну, когда же я побуду зомб зомбиком? Это хочу вам показать, геймплей зомби, вот видите? Наприкан, зомби, инкавинг, через одну секунду. Всё, зомби появился. Зомби кто-то, кто-то из полицейских. Да. Почему? Ладно. Ну, да давайте. Во, спасибо. Сервера, тем, вот, спасибо. Пускай на север, вот... Ну, тут, тут, ну, тут, То есть не донатер, так, не тут, пойдем. Опять полицейский. Уйдите зомби через 8 секунд. Пошлите бегать. Пошлите, пожалуйста, на полицейский. О, точно. Мы же можем по камерам еще последить. Так. Пока, пока я зомби не вижу. Или только скушим. Опа, зомбак, зомбак, зомбак, ребят. Давай, поли... давай, давай полицейский, не бойся, я услежу. Я уже забак? Вау, ребят. Я уже забак. все пошлите. Пошлите искать полицейского. Смотрите, вот зомби маленький диапазон зеленый. Ему надо прям каждый-каждый у кого просматривать, чтобы выйти полицейского. Но тут дорожки в этой локации маленькие, так что... пошел, если не в дорожках полицейских лица, то можно его. Во, я поймал даже. Смотрите. Такой даже такой красный с красным кольцом. Он, он, не, он не совсем зомби превратился на самом деле. Просто не совсем зомби превратился. Ох. Окей, ребят, давайте выйдем. Окей. Сейчас давайте еще поиграем. Без зомбиков. Зомба, по по зомба. Пойдем. Меня гикнули. Меня гикнули. вот, есть. Угу. Кстати, давайте, давайте... Нет, я не уцелка. Сейчас когда будет карта зоня. Ну, ребят, понимаете, я ж хоть хочу. Нет, мемский. А, ну стандарт же. Ну стандарт это да, обычный, обычный, обычный а, Обычный такой, жемчик, скучненький. Вот тебе данник оттуда, пожалуйста, да не пойду. Да. Мы тебе и один. один лишь полицейский. из ну, за полицейского геймплей проводим, просто убегаешь от зомби, выполняешь задание ну типа как обычный член папа, да, а вот за зомби уже геймплей немножко посложнее. Никак не как и за предателя, ребят. Предатель ведь убивается ботирует, все все видит, а зомби ну, вообще ничего не может увидеть. Так что? что от зомби ребят лучше держаться подальше реально я так скажу тогда приезжает полицейский что, сейчас уткнемся зомби будет очень спор тихо тихо чувак побежали побежал давай давай давайте полицейский бежим там, там там кажется кто-то был а -а -а. он полицейский фух. Это хорошо что-то тут ты блин вот эти вот саботируют люди ну, не саботируют дверь закрывается ну, дверь закрывать можешь вот, смотрите видите как сильно нужно как же тут ничего не видно может на камеру кто-то сидит из-за зомбиков, ну да, ну по камеру можно давайте посмотрим чуть чуть никого нет блин. Видите, в зомби очень мало диапазон это как блин отключка света вы понимаете? как? отключка света все победили все зомби стали там все я я, я, я, я даже у меня кожу, мне не надо кожу менять, потому что я не хочу быть в, в, с кожей зомби. Это, это, это, это, так, Опять я полицейский. Что же сделать с этой игрой? Если вам понравился режим зомби и вы хотите, чтобы я еще, еще в этом режимчике поиграл, поставьте лайки, реально. И вот, ребят, я нашел наилучшую нычку, наилучшую нычку, где можно спрятаться от зомби. Вы понимаете? Вот если вы вот, сказать, сейчас играете в режим зомби, то вот именно эту нычку я предлагаю вам. Если, если... А если у вас нет этого мода и вы хотите вас очень сильно скучать, я да, в описании оставлю ссылочку на скачивание. Блин, у нас нашли как. Ссылочку на скачивание мода. И. Судать. И, и, скажу, и скажу, как скачивать его, конечно же. Ну, там в описании я все, все скажу. Не знаю. Пи, писошки, кошко, кошко, ребят. Здесь сейчас. Эти полицейские, ребят. Так, ладно, давайте, давайте все осматривать. Так осматриваем. ч то как все. Когда от пузырьком? Покажу вам наконец-то. Тяжелейший геймплей из за него. Скучно. Погибай с Ну ладно, давайте еще чуть-чуть поиграем. Да блин, да ты что? Ну совсем что ли? Так, снежок летит. Ладно, давайте не платимся от зомби. Если вы даже, ребят, хотите, чтобы каким там даже ну, режим придумался вот с этим мини-режимом новым. Зомби. То, пожалуйста, поставьте лайк. Я обязательно, обязательно прям начну придумывать, что, что же такое зомби ко мне сделать. Такой же режимчик с зубцами можно.